Ну что, коллеги, я уверена, что многие из вас уже слышали о том, что бывает теплый рынок клиентов и бывает холодный рынок клиентов. Кто вообще такие понятия уже знает? Они достаточно маркетинговые, но в любом случае вы наверняка как-то даже условно делите клиентов на теплый рынок и на холодный рынок. И в плане осознанности, в плане понимания, а что же все-таки для нас является приоритетом, Приоритетом мы понимаем, что приоритетны те клиенты, которые ближе, к нам, ближе всего к нам. И это теплый рынок. Кто такой теплый рынок? Или что такое теплый рынок? Да? Какой клиент из теплого рынка? Напишите, пожалуйста, в чате, как вы считаете, кто такие теплый рынок клиентов и откуда они берутся. И что такое, соответственно, холодный рынок. В чем отличие? Вот смотрите, теплый рынок. Да, вижу, что вы уже сейчас пишете, что это знакомые, это друзья. Мне просто еще девочки пишут в чате WhatsApp, которые наши ученицы это, это знакомые, это друзья, это, возможно, коллеги по вашей другой работе, да, это могут быть ваши партнеры по обучающим курсам, это могут быть родственники в том числе, это могут быть ваши мамочки там из родительского чата в том числе, то есть это те люди, которые вас уже прямо или косвенно знают. И для того, чтобы они пришли к вам на консультацию, на самом деле не нужно слишком много усилий к этому прилагать. Основная ваша задача – показать, что у вас есть определенная услуга, то есть информировать этого клиента. И а, если в вашем окружении уже есть те клиенты, которым вы в определенный момент помогли, и э, среди этих клиентов они между, они между собой знакомы, это вам значительно облегчает задачу, потому что теплый э, круг клиентов, он и формируется на основе рекомендаций, на основе готовых уже историй э, от знакомых, то есть из уст в уста, да когда начинает работать сарафанное радио. Что такое сарафанка? Ну, вы мне помогли, я случайно об этом сказала подруге, подруга заинтересовалась, я даю контакт, все, и вот это сарафанное радио, оно понеслось, как говорится. Главное, информировать клиентов о том, что вообще вы такую услугу предоставляете. Да? Поэтому здесь слишком много какой-то такой вот активности, может быть, и не требуется, но излишняя скромность, профессиональная, она тоже губительна. Поэтому не думайте, что если вы какому-то клиенту уже в чем-то помогли, что он прям готов вас дальше рекомендовать просто так. Я сейчас не говорю о каких-то материальных мотивациях клиента. Мотивации на самом деле бывают разные для того, чтобы кого-то, кому-то порекомендовать. Но этому будет посвящен другой вебинар, обязательно вам его проведу. Вопрос в том, чтобы вы могли, давайте так скажем, в кавычках, научить того клиента, которому вы уже помогли, рекомендовать вас. И это один из важнейших пунктов, которые почему-то эксперты наши пропускают. То есть есть люди уже в вашем окружении, которым вы помогли. Сейчас на навскидку посчитайте, сколько этих, этих людей привело к вам хотя бы одного клиента посчитайте процентном соотношении если у вас 10 человек 10 клиентов кто по сарафанке от них пришел вот если хотя бы пять человек не привели никого не порекомендовали не передали ваш там телефон или не спросили у вас слушайте вот вы мне тогда помогли а у меня подруга интересуется могу я вам ей ваш телефон дать то есть если хотя бы пять человек не привели значит а у вас вот это сарафанное радио работает ну, не на 100%, давайте мы будем считать на 50%. Как им управлять этим сарафанным радио, еще раз говорю, будет обязательно новая встреча. Чем хорош теплый рынок? Да потому что клиенты уже доверяют своим друзьям, клиенты уже доверяют своим знакомым. И вот этот кредит доверия, который есть между ними, он автоматически распространяется и на вас. То есть вы можете не знать третьего человека, которому которого вас порекомендовали, но он уже заранее осознанно идет к вам, потому что ему уже о вас рассказали. То есть фактически за вас, вас же уже продали другому человеку, да, то есть порекомендовали, создали условия для покупки, а в... В тематиках именно консультационных услуг самое важное – это кредит доверия. Это самое важное. Если вам клиент не доверяет, вы ну, и вообще никак не сможете заставить его купить. Он даже, могу вам сказать честно, он даже бесплатно к вам не придет. Он даже из любопытства к вам может не прийти, если он вам не доверяет. Да? Поэтому чем хорош теплый рынок? Ну, во-первых, тем, что достаточно уже высокий вот такой импульс интереса, клиент хочет, клиент что-то обознает, и, в принципе, привлечение клиентов по сарафанке среди ваших коллег, там, среди чатов и так далее, это практически никогда не стоит каких-то денег. То есть это бесплатно. И это огромный бонус для начинающих консультантов, которые почему-то не всегда понимают, что этим каналом продвижения своих услуг можно пользоваться не только даже, когда у вас уже трафик вовсю гоняет, когда у вас автоворонки. То есть почему-то, когда включаются такие вот рекламные вещи, мы забываем о нашем теплом рынке, хотя зря. Потому что теплый рынок всегда проще реанимировать, да, то есть клиенты, которые уже когда-то получили вашу услугу, их всегда можно реанимировать не обязательно на ту же самую услугу, их можно реанимировать на какую-то другую услугу. Они вас уже знают, кредит доверия есть. Следующий момент. Эти клиенты в какой-то вот шаговой доступности, вы знаете, как до них дотянуться. Вы всегда можете у них продиагностировать вот среди их круга коллег, среди их круга друзей, тех, кто может стать вашим потенциальным вот прям клиентом, прям здесь и сейчас. И ча чаще всего э, процесс, не процесс, да, процесс принятия решения у, э, у теплого рынка, он намного меньше, чем у холодного рынка, вот прям в разы меньше. Об этом тоже нужно четко понимать. Если вдруг у вас возникла необходимость быстро что-то продать, вот прям быстро, не работать в долгую, каким-то долгим запуском, а продать быстро, понадобились срочно деньги. Вы понимаете, что а, вам надо просто, знаете, всколыхнуть свой теплый рынок и фактически даже через какие-то проблемные интервью вы можете себе набрать мини-группу, хоть на вебинар на закрытый, хоть на там однодемный практику, хоть на какую работу, на трансформационную игру, на какой-то мастер-класс. Да, вот у нас там девушка говорит, кто хочет шить, кто хочет ландшафтный дизайн. Теплый рынок проще всего созвать, узнать вот, из серии «Ей, все за мной», потому что они вас уже знают, да. Вопрос, быстро и красиво создать им эти условия для приглашения, для покупки.